Всем привет! Меня зовут Лиза, мне 25 лет, и я врач-терапевт. Также я изучаю китайский язык в онлайн-школе Майманлай. Учу китайский язык я уже достаточно длительное время, еще со школьных времен, но с большими-большими перерывами веду мою основную учебу. В этом году я решила возобновить регулярные занятия китайским языком после очередного длительного перерыва, и как раз в школе Майманлай был набор на онлайн-курсы в зависимости от уровня HSK. И на данный момент прошло уже три месяца моих регулярных занятий. В первую очередь я хочу сказать большое спасибо нашему преподавателю Фаренгислауши. Большое спасибо за вашу энергию, профессионализм, отношения. Вы очень заряжаете и мотивируете. Мне очень нравится наши занятия по своей структуре, по своей атмосфере. Нравится, что помимо стандартных базовых, безусловно необходимых заданий, у нас периодически есть домашние задания созвониться с одногруппником и потренировать устную речь. Я, честно говоря, очень всегда жду этих заданий, получаю большое удовольствие, выполняя их. Я чувствую прогресс. Несмотря на то, что не всегда получается выполнять все домашние задания и присутствовать абсолютно на всех уроках, тем не менее я чувствую, что мой язык становится более живым, более гибким, более ярким это очень здорово после всех занятий китайским я нахожусь с улыбкой на лице и хочется хочется жить хочется покорять этот мир или как минимум китайский язык я безусловно буду рекомендовать курсы маммала и моим знакомым, вне зависимости от их уровня, и новичкам, и продолжающим, и профессионалам, потому что я считаю, что здесь каждый может найти что-то интересное и полезное для себя. И хочу сказать еще раз большое спасибо преподавателям, организаторам учебного процесса, потому что это уникальная и очень красивая история изучения языка, и я рада, что я ученица в вашей школе.